Средь полей широких, вот он льется здравствуй Тон от сынов двоих далеких я привез тебе поклон Как прославленные братья реки знают тихий тон А ты, Рокса и правда я привез тебе поклон Приготовший тон заветный для наедников лихих Солкий из искроменный виноградников двоих Отдохнув в одной погоне, чуя родину свою Прочистку ее струю.